Приветствую вас, друзья! На связи Евгений Ванин. Буквально вчера записывал видео про BINX и э, доход более 30 тысяч рублей. И сегодня я покажу вам, как я получаю первую выплату по маркетингу БРИС. Прошло практически 4-5 дней, да, можно так сказать, с того момента, как я зарегистрировался в данном проверке. Если мы зайдем сейчас в глобальную матрицу, мы можем посмотреть, сколько я заработал непосредственно по бинарному маркетингу да, и сейчас я также покажу как получать соответственно вот эту вот выплату первую в общем по основному маркетингу у меня заработано 38 920 рублей уже на данный момент за сегодня заработано 5 525 это по основному бинару да? вот и здесь вот вы видите да то есть есть какие-то там начисления вот но самое главное да то есть то чего я ждал это первая выплата по маркетингу бриз здесь первая выплата идет она чуть меньше не 51 тысячу рублей да потому что идет реинвест сразу с последней вот этой вот матрицы первый стол там и так далее да то есть появляются еще одни клоны и сегодня я вам расскажу о стратегии которой нужно придерживаться потому что здесь многие пришли начали бронировать какие-то места себе да и э, нарушили всю структуру то есть если вы не умеете приглашать да, то лучше не бронируйте места потому что все будет кривое косое грубо говоря будет заполняться неравномерно и вы сами э, грубо говоря этими действиями э, ну, преграждаете себе путь к пятому столу. Вот. Поэтому, если вы плохо приглашаете, лучше ничего не бронируйте. Даже если вы приглашаете, лучше ничего не бронируйте. да, то есть не надо бронировать места, как это многие делают, просто оставьте как есть, они сами будут заполняться слева направо. Тогда все будет работать правильно. Бронировать нужно только в том случае, если вы знаете, что сейчас у вас регистрируется человек, Прям вот сейчас и будет оплачивать, и только тогда вы, соответственно, бронируете под него место, и он туда становится. Заранее ничего бронировать не надо, иначе все пойдет опять наперекосяк. Итак, смотрите, у меня заполнился пятый стол, давайте мы на него зайдем, вот он, он, заходим в иерархию, и соответственно здесь мы сейчас видим вот такую вот кнопку «Получить вознаграждение». Я нажимаю на эту кнопочку получить вознаграждение. Вот партнеры мои, видите, дошли до пятого стола. Мои четыре клона. Все, заработано. Вы видите, здесь 51 200 рублей. Если мы сейчас с вами а, зайдем в кабинет, например, вывод средств, то мы видим на балансе 40 тысяч рублей. Э -э объясняю, да, то есть первый платеж, вот 52 тысячи рублей заработано, то есть там еще идет сразу же реинвест на одного клона, да, поэтому первый круг э -э выплачивается там чуть меньше 37 тысяч рублей, по-моему, ну, что-то вроде того. Вот, и со следующего круга, соответственно, уже будет начислено непосредственно 50. 2000 рублей вот сейчас я вам покажу как я вывожу деньги а, сразу же да. что хочу сказать я оставляю из этой суммы тысяч рублей на счету для чего для того чтобы покупать клонов то есть те люди которые под меня регистрируются по моей ссылке вы ну, уже в любом случае каждый из вас получил много переливов и тех людей которых вы видели сейчас в матрицах до да, которые уже на пятый стол перешли по большей части эти люди за счет моих переливов которые я даю они, соответственно, по этим столам и двигаются. Вот. И 11 тысяч рублей я оставляю на завтра, да, то есть на покупку клонов. Клонов я буду покупать, соответственно, там, по 50 рублей, которые первый стол, второй стол, третий стол и так далее. Для того, чтобы продвигать своих партнеров непосредственно вот к этим выплатам э, в 51 тысячу рублей. То есть, если вам это интересно, соответственно, регистрируйтесь, э, сделайте все по инструкции, как я описал ниже данного видео, то есть вы видите ссылочку, там прям есть полная инструкция, как я регистрируюсь, какие столы покупаю, сколько я в это денег закладываю, там и так далее. Вот, ну и давайте мы сейчас с вами сделаем вывод. Я зайду сейчас в свой pr кошелек, чтобы вы видели, что на кошельке у меня сейчас денег никаких нету, ну как никаких, 618 рублей вот лежит, вот они. И давайте мы сейчас сделаем вывод. Хотя я уже это все показывал. Нажимаем продолжить. Вводим сумму. Сейчас у меня 40 700 рублей. Ну, я соответственно введу, ну давайте 30 тысяч выведу. Вот 30 а десятку оставлю на завтрашний день. Вот, для покупки клонов. То есть, сегодня я пока ничего не буду делать. До завтра, грубо говоря, вы можете зарегистрироваться, оплатить все э, матрицы, какие нужно. А завтрашнего дня, соответственно, вы сможете получить уже от меня переливы в виде моих клонов, опять же. Вот, нажимаем продолжить. Подтвердите снять сумму, которая мне придет 28 231 рубль. Нажимаю «Подтвердить» и «Снять». Ввожу сюда код подтверждения. Он приходит мне на почту. Давайте зайдем на «Яндекс». Яндекс «Яндекс.Почта». Вводим код подтверждения. нажимаем подтвердить так сайт немножечко тормозит ну такое бывает давайте подождем чуть-чуть Все, вывод успешно совершен. Давайте зайдем на Pair. Вот мне эти деньги пришли. То есть моментально. Вот, на этом все, друзья. Если вам интересно поработать в проекте BINX, опять же, если вы не умеете приглашать, лучше не бронируйте столы. Сейчас я покажу, как это делается. Сейчас зайдем в кабинет. Опять в бриз. Ну, смотрите например да вот зайдем сейчас просто в иерархию вот install да и если например вот я сюда захожу то есть у вас вот так вот может выглядеть матрица ваша Здесь видите, забронировать место. Если вы прямо сейчас никого не регистрируете, этого делать не надо. Потому что если вы забронируете место, что получится? Да? То есть вы бронируете это место для своего э, партнера, так скажем, да, который будет от вас регистрироваться сюда. Вот. И если от меня идет перелив, то он, соответственно, минует вот это вот место, забронированное, да, потому что вы его забронировали для своего партнера. И, соответственно, уходит в какое-нибудь другое место. Вот то есть ну, это делать не нужно, потому что вы сами себе грубо говоря вставляете палки в колеса. поэтому оставляйте все как есть и соответственно э -э ну, по мере возможности, да, то есть опять же работаете да, в этом направлении, но опять же если вы э видите это видео сегодня, то с завтрашнего дня, то есть есть у вас время до завтра зарегистрироваться э по инструкции, которая находится ниже данного видео. Завтра я ровно 11 тысяч рублей потрачу на покупку клонов в первом столе, соответственно, потом во втором и в третьем столе. То есть постепенно это все будет переходить в третий стол и выталкивать всех моих партнеров, соответственно, в четвертый и в пятый стол. Я работаю не один, мы работаем в команде по этой схеме. И, соответственно, у каждого из вас есть шанс получить и переливы, и, соответственно, дойти до пятого стола. Опять же, проект очень интересен тем, что здесь недорогой вход, здесь легко приглашать. То есть, если вы хотите зарабатывать деньги, то, как говорится, welcome. На этом все, друзья. С вами на связи был Евгений Ванин. Всем счастливо и пока-пока.